Всем привет! С вами канал Геопарк. Мы продолжаем с вами говорить о великих реках России: Волга. На опушке молодого леса, называемого Волгинским, виден небольшой прудок-амуток, из которого бьет подземный ключ. Это и есть колыбель нашей Волги великой русской реки. Здесь, в этом лесу, в этих непроходимых болотах и трясинах волга тихо шепчутся стройные ели приветливо склонившись над колыбелью волги шесть природных зон пересекает река из восьми. от тайги до полупустынь предстоит ей пройти долгий путь медленно просачиваясь по болоту волга выходит из трясины крохотным едва заметным ручейком и вот волга начинается небольшой часовни, поставленной в деревне Волговерховье, что находится в Тверской области. Отсюда она отправляется в далекий путь. В 14 километрах ниже плотины Волга с левой стороны принимает реку Сельжаровку, 30-километровый проток озера Селигер. В зависимости от рельефа впадающих в Волгу значительных притоков, она не раз меняет свое направление. Волга сначала идет на восток, а потом резко поворачивает на север, где в нее впадает река Базуза. И в первой половине своего пути Волга течет по направлению к востоку. А близ Казани круто сворачивает на юг и направляется к Каспийскому морю. От Казани Волга поворачивает на юг и до Жигулей пересекает лесостепную зону. Уже Гулей Волга огибает их, Делает крутую петлю, названную Самарской лукой по имени города-миллионера, расположенного на ее берегу. Великая многоводная Волга со своими притоками занимает первое место. Длина одних только ее притоков превышает 80 тысяч километров. Волжский бассейн занимает огромное пространство в полтора миллиона квадратных километров что почти вдвое превышает территорию таких государств, как Англия и Франция, взятых вместе. Волга вследствие малого падения имеет медленное течение и извилисто. Течет Волга с севера на юг. Она, как и все реки Русской равнины, питается водой неравномерно. Главная масса воды поступает весной во время таяния снежного покрова. Весеннее половодие Уровень воды на Волге поднимается местами на 10-12 метров. В это время Волга особенно прекрасна и величественна. Для Волги характерно смешанное питание, но преобладает снеговой. С древнейших времен Волга привлекала предприимчивых энергичных людей. Географическое положение Волги издавна еще с 8 века определяла ее роль в торговых контактах между Востоком и Западом. Из Средней Азии вывозились ткани, металлы из славянских земель – меха, воск и мед. К 9 и 10 векам важное экономическое значение приобрели многие поволжские города. На этой реке расположены такие, как Казань, Ярославль, Самара, Астра. Не случайно первые поселенцы именовали Великую реку рекой Ра, что означает «щедрая». Позднее финские племена, жившие здесь, назвали реку Волгой, что значит «светлая», «священная». В средние века арабы называли ее Итиль, то есть «река рек». Поселившиеся позднее в бассейне Волги славянские племена, пораженные ее величием, также приписывали ей священное издавно население селилось на правом высоком берегу Волги, где возводились укрепления, основывались города. Левый низкий берег, затопляемый на многие километры, использовался для луговодства. На Волге, истории, правый берег называют горами горным берегом, а левый луговым. Несчислимым богатство Волги. В прибрежных лесах, кроме основных пород сосны и ели, березы встречаются старые дубы, из которых делают самый прочный паркет. Тут и ясень, древесина которого идет для изготовления гоночных весел. Пихта, из которой делают скрипки, отличается изумительной глубиной и мелодичностью звука. Необъятные волжские фруктовые сады, антоновские яблоки и села Антоновка на Волге известны по всей стране. Нежные, ароматные, они хранят в себе запасы волжского солнца и воздуха. Замечательны по вкусу волжские сахарная груша и розовая вишня. Что уже говорить про бахчевые культуры, такие как астраханские арбузы. Волжье богато мелкоизвестковыми и гипсовыми отложениями в районе Казани. Соляные озера. Соленое озеро Эльтон. Таит себе колоссальные запасы соли. Кроме этого, обнаружены нефтяные месторождения. Между Волгой и Уралом создана нефтяная база. И нельзя не отметить колоссальную энергию Волги. Именно на ней вместе с Камой построено 11 гидроэлектростанций. Мощь, сила русской Волги-матушки используют человек в свою благо. Флора и фауна Волжской дельты чрезвычайно разнообразна и богата. Дельта, которая раскинулась на площади почти 12 тысяч километров квадратных. Здесь и был создан один из первых в России заповедников, Астраханский. Особенно много здесь птиц. Весной и летом ими заняты все отмели и песчаные косы. В низовьях дельты создан Астраханский государственный заповедник, в котором растет лотос, сохранившийся еще в дельте реки Нила и в реках Индии. Волга – одна из мировых магистралей птичьих перелетов. Осенью в заповедник прилетают миллионы пернатых путешественников. Здесь они кормятся, отдыхают и летят дальше. В заповеднике постоянно гнездится свыше 100 тысяч птиц. Богатый разнообразен животный мир заповедника. Здесь встречаются белые цапли, пеликаны, кабаны, выдры, лисицы и многие другие животные. Итак, Волга это самая большая река Европы. По площади Бассейна Волга занимает первое место в Европе и пятое в России. В Волге обитает около 70 видов рыб, из них 40 промысловых. Взгляните все ближе на Волгу. Это крупнейший водоем Европы, площадь Волжского бассейна составляет 8% территории России, но наряду с этим этот бассейн является одним из самых грязных в России. Крупные притоки Волги, такие как Ака и Кама, оцениваются как очень грязные, а местами даже как чрезвычайно грязные. В настоящее время в бассейне Волги сосредоточено 45% промышленного и примерно 50% сельскохозяйственного производства России. Из 100 городов страны с наиболее загрязненной атмосферой 65% городов расположенных в бассейне Волги. Объем загрязненных стоков сбрасываемых в бассейн региона составляет 38% от общероссийского. И по данным экспертов нагрузка на водные ресурсы Волги в 8 раз выше, чем нагрузка на водные ресурсы в среднем в России. Как же выйти из этой проблемной ситуации? Ну, в первую очередь... Конечно же, необходимо разрабатывать и принимать соответствующие экологические законы, которые будут регулировать потребление и использование волжской воды. Необходимо модернизировать имеющиеся очистные сооружения. Ну и, наверное, самое главное, нужно всем нам помнить, что Волга – это наше общее достояние, это бесценный дар, отпущенный самой природой. Забота о ней, о ее состоянии должна стать делом всех российских граждан великая российская река многие века она играла исключительную роль в истории российского государства его хозяйстве культуре современная волга это во многом рукотворная река поставленная на службу человеку но вмешательство человека в жизнь реки имеет не только положительные но и отрицательные последствия которые тесно связаны между собой на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. До новых встреч.